Всем привет! Меня зовут Андрей Суханов и в этом видео я хочу дать отзыв на курс Киберсант профессионал Прежде всего, давайте вернемся немного назад, в август 2012 года. В то время я был полным новичком в инфобизнесе, полным новичком в интернет-коммерции и в предпринимательстве в целом. И как раз в то время я наткнулся на сайт, где предлагалось купить Киберсант профессионала меня этот сайт очень заинтересовал, меня заинтересовала возможность заработка в интернете, для меня тогда просто немыслимая, и э, мне очень хотелось приобрести данный курс. Но меня терзали, разумеется, сомнения, во-первых, по поводу того, э, насколько качественной и полезной информации дана в курсе. Как она сможет мне помочь Научиться зарабатывать в интернете Ну и сомнения насчет самого себя Это банально Хватит ли у меня времени, хватит ли у меня силы воли Чтобы заниматься этим Хватит ли у меня сил И самое главное, хватит ли у меня мозгов Чтобы заниматься этим и понимать э, Все сложные аспекты интернет-предпринимательства Как мне тогда казалось Но все-таки я поборол все свои сомнения И приобрел данный курс Я получил, во-первых, вот такой вот интересный, красивый чемоданчик с курсом Киберсант Профессионал. Внутри него э, лежали две огромные, качественно выполненные книги. Это Киберсант Новичок, курс базовый для совсем новичков, каким я тогда был. И курс Киберсант Профессионал, полная энциклопедия киберсайтинга и э, интернет-предпринимательства. Также там был э, двуслойный DVD-диск, два двухслойных DVD-диска вот в такой коробочке, где Никита Королёв записал а, множество видеоуроков по техническим и по другим моментам инфобизнеса. В общем, а, первая ступень, представленность информации меня очень поразила. Это действительно а, все очень красиво оформлено, все очень подано нормальным доступным языком для новичка. И я очень быстро втянулся, очень быстро изучил и книги, и видео на дисках, и понял, что информация действительно очень качественная, полезная и содержит выжимку из всего опыта более чем десятилетнего э, ребят, которые сделали этот курс. Анатолия Белоусова и Никиты Королева. Менее чем через полгода после покупки курса я по методикам из Киберсанта киберсанторарсенала, будучи полным новичком, будучи полным профаном в каких-то технических моментах интернет-предпринимательства, я создал свой собственный первый инфопродукт. Я запартнерился со многими ребятами по методикам, опять же, киберсант-профессионала. И э, меньше, чем за первый месяц продаж, я заработал на данном продукте более полумиллиона рублей. Я считаю, что для старта, для первого продукта, для абсолютного новичка в инфобизнесе, это более чем хороший результат. И э, я думаю, что не нужно больше слов, чтобы понять, что те знания, которые дана, даны в курсе Киберсан-Профессионал, они э, действительно ценные, качественные, и заплатить за них можно гораздо большую сумму, чем за них просят авторы курса. В общем, спасибо большое авторам курса, а всем зрителям данного видеоотзыва я горячо рекомендую, Прямо сейчас покупать этот курс, если вы его еще. если вы этого еще не сделали по какой-либо причине, откинуть все свои сомнения и начать зарабатывать в интернете. Спасибо.